Этот видеоурок будет посвящен очень актуальной операции в бухгалтерском учете. Это проведение экваринговой операции. Что такое экваринговая операция, я думаю, все знают. Все пользуются пластиковыми картами, ходят в магазин и расплачиваются этими пластиковыми картами. Вот на этом уроке я хочу показать, как это проводит бухгалтер, в программе 1 с бухгалтерии. Первое, что происходит в компании, приходит клиент и прокатывает карту через экваринговый аппарат. После этого кассир выдает слип и пробивает чек на кассе. Как вы знаете, что при экваринговой операции также бьется кассовый чек. После этого документы к вам поступают в бухгалтерию. И дальше вы делаете следующие операции. Первая операция. Вы отражаете эту эквайринговую операцию в программе. Банк «Касса». В разделе «Касса» есть операции по платежным картам. Открываете эту группу документов. У меня здесь уже много набито операций, поэтому я вам буду уже показывать на готовые операции. Я возьму самую первую операцию от 8 января. Предположим, у вас 8 января произошла такая операция. В этом журнале, если у вас еще все пусто, ничего нет, вы нажимаете по кнопочке «Создать» и выбираете документ «Оплата от покупателя». Создаете документ «Оплата от покупателя». У меня он уже создан. Я его открываю и прохожусь по всем полям этого документа. Значит, здесь вид операции оплата от покупателя. Номер вы не трогаете. Программа автоматически по умолчанию присваивает первый номер и так далее по порядку. Дату операции вы уже вносите с помощью э, значка «Календарик» или руками набиваете с клавиатуры. Э, важный реквизит этого документа – контрагент. Если у вас просто розничная торговля, и у вас мелочевка, то вы можете просто здесь создать контрагента, как это сделала я, физические лица, и все операции заносить на такого как бы общего контрагента физические лица. Если вы продаете какие-то, скажем, клубные карты, вот как я работала, мы продавали клубные карты, если у вас там какие-то, например... Скажем, вот здесь у меня стоматологические услуги, но я пока здесь не набираю, не, не забиваю физических лиц пофамильно, потому что идет в данном случае, почему я этого не делаю, потому что идет восстановление учета за прошлый период. Вот. А так, если это, предположим, стоматологические услуги, то здесь важно забивать всех контрагентов пофамильно. Дальше я буду здесь создавать фамилиями отчества обязательно паспортные данные. В данном случае у меня пока идут физические лица. То есть заносите контрагента через э, кнопочку и по кнопочке «Показать все» или выбираете «Уже готово» или по кнопочке «Плюс» создаете нового контрагента. Дальше здесь по кнопочке «Добавить» добавляете новую строчку. Вот она легко добавляется. Здесь договор, э, если у вас с контрагентом есть договор, вы его вносите дату его и номер этого договора и вносите сумму операции. Я сейчас удалю эту строчку, потому что у меня уже все занесено. Внесли сумму, сумму операции и все, документ готов. Нажимаете провести или провести закрыть. Я вам хочу показать проводки, от этого, проводки которые формируют этот документ. Каждый документ в программе формируют свои проводки. Вот данный документ формирует следующие проводки. Дебет счета 5703. Здесь контрагент э, Московский кредитный банк. У вас здесь будет банк, с которым заключен договор Икваринга. Здесь у вас будет э, номер там, и дата договора, который у вас есть в компании. Здесь по кредиту счет 6201, расчеты с физическими лицами. И дальше тут вторая операция идет, э, уже программа там сама вам зачитывает авансы, ну вот так как у меня уже ведется учет, я сейчас так вам долго про это рассказывать не буду. Здесь программа вам сама вот эту вот э, вторую операцию тоже подставляет, она все знает, все видит, что у вас до этого было э, по этому контрагенту и вам вот раскидывает вот вашу оплату между субсчетами 6201 э, расчеты с покупателями и 6202 авансы от покупателей. Эта программа сама делает в автоматическом режиме, раскидывает эту сумму э, на эти субсчета. Закрываю проводки, значит первая операция сформирована. Мы отразили эквайринговую операцию в программе 1С. Но это еще не все. Дальше нам еще нужно отразить следующую операцию. Мы только отразили сам факт, то что прокатали эту карточку и отразили сумму. Теперь нам нужно сделать продажу услуги, оформить операцию продажи. Соответственно, если это продажа, Идем в группу продажи. Здесь в столбике продажи выпираем оказание услуг. Создаем новую, новый акт об оказании услуг. Я его закрою, потому что у меня создан. И буду показывать на уже готовом. Вот он готовый акт. Сумма та же, которая была и в первой операции. Что в этом акте? В этом акте номер номер также и как во всех других документах вы никогда не трогаете, он по умолчанию проставляется, дату вы всегда меняете на ту, которая актуальна для вас. вид расчетов. здесь вид расчетов показать все, здесь вы просто создаете новый вид расчетов и с одноименным названием Equaing. Я его уже создала. Дальше номенклатура. здесь тоже вы создаете свою номенклатуру, те услуги, которые вы оказываете. Итак, продолжаю. Извините, пришлось прерваться на, телеф... на телефонный звонок. Значит, здесь в номенклатуре вы заводите свою номенклатуру и выбираете ее. Дальше здесь по кнопочке добавить, добавляете необходимого контрагента физлицо и вбиваете сумму, сумму вашей операции кваринговой. И посмотрим, какие операции дает, какие проводки дает данный документ. Данный документ дает следующие проводки. Вот эти вот проводки первые 26202621 и вот следующая проводка, это идет зачет аванса от покупателя, то есть программа сама там вот эти вот счета разбивает, зачитывает. Вот и э, самая главная основная проводка это третья 6201 и счет 90-01. уже эта сумма операции у вас отражается на 90 х счетах в продажах. Закрываем данный документ и следующая, третья операция, которую нужно произвести в программе по учету эквайринговых операций. Я думаю, что вы догадались, это операция по банку, когда деньги поступают в банк на расчетный счет. Заходим в банк и кассу, банковские выписки, или же вы выгружаете выписки, или же вы их заносите ручную. Вручную. В данном случае я разношу выписки банка вручную, потому что не всегда представляется возможным выгрузить их из банка клиента. Одной из причин является то, что, например, расчетный счет заблокирован или же расчетный счет закрыт, а происходит восстановление бухгалтерского учета за предыдущий отчетный период, что в моем случае как раз и есть. Вот это уже операция банковская. Она у меня уже создана. У вас ничего нет. Вы нажимаете «Поступление», новую операцию, и создаете новую операцию поступления. Я открываю ту операцию, которая уже здесь. Здесь по кнопочке «Выбрать из списка» по черному треугольничку «Показать все». Здесь у вас список операций. Этот список операций уже есть в программе изначально этот список закрытый и редактированию, изменению не подлежит. Поэтому вы выбираете из списка самую подходящую операцию в каждом случае. В данном случае это операция поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам. Операция выбрана. По календарику проставляете дату операции. Здесь вы смотрите, если вы не выгружаете банк, если вы это делаете руками, то здесь вы смотрите в бумажной выписке входящий номер и дату документа. Далее выбираете плательщика плательщиком в данном случае является банк. Это уже не физическое лицо Иванов Петров Сидоров. Это банк, с которым у вас заключен договор по экварингу. В данном случае это Московский кредитный банк. Счет-расчетов при выборе вида операции, поступления по, от продаж по платежным картам счет-расчета автоматически вам сюда в этот документ приходит 5703, и здесь автоматически при выборе плательщика у вас подтягивается договор и кваринга, который вы до этого сделали. Сумму операции вы вносите с выписки банка. Как вы видите, эта сумма операции меньше, чем ту, которую прокатал клиент, потому что с вас банк удерживает комиссию за экваринговую операцию согласно вашему договору. Здесь вот какая-то большая очень комиссия, но так у меня в бумажной выписке, и поэтому как бы с этим я разбираться не буду. Вот такая она есть. Здесь вы проставляете... Сумму комиссии. Здесь при создании такого вида операции у вас автоматически уже в документ приходит счет 9102. И здесь прочие доходы и расходы. У вас есть разные виды операции. Показать все. Здесь... Вы можете создавать, этот справочник уже подлежит редактированию, справочник называется «Прочие доходы и расходы». И здесь вы можете создавать различные виды операций. Я по экварингу всегда создаю новый вид операции и просто его обозначаю проценты по экварингу. Потому что потом эта аналитика очень пригодится для управленческого учета. Если вы будете такой учет вести в компании, и если от вас руководство будет просить предоставить данные по управленческому учету, вам это очень пригодится. Значит, здесь создаем новый вид операции, проценты по экварингу. И выбираем этот вид операции в документ. У меня уже выбрано. В общем-то и все. Назначение платежа, если вы выгружаете выписку, оно у вас автоматически сюда подгружается. Если не выгружаете выписку, а вот занимаетесь, как я предположим, восстановлением прошлого периода по бухгалтерскому учету, можете здесь ничего не писать, не тратить на эту ерунду времени. И далее нажимаем провести закрыть. И перед этим я вам покажу операции, которые дает этот документ. Этот документ э, создает э, следующие проводки: дебет 51 ваш расчетный счет. Кредит 57,03%, счет, на котором учитываются экваринговые операции. И вторая немаловажная проводка: э, по расходу. По-вашему. Дебет 91,02 процента по экварингу и кредит счета 57,03% по э, на котором отражаются также проценты по экварингу. На этом все. То есть э... экваринговые операции состоят из трех этапов. И после этого я сформирую оборотно-сальдовую ведомость за этот короткий период, чтобы показать вам счет 5703. Отчеты, оборотно-сальдовая ведомость. Период задаю с 1 января по 9 января, чтобы не захватить ничего лишнего, чтобы было наглядно видно данную операцию, которую только что я вам показала. Вот мы видим счет 5703 и видим, что сумма закрылась. Чтобы было более детально видно, можно здесь нажать левой кнопочкой два раза и посмотреть отчет анализ счета вот в анализе счета прекрасно видно что вам на расчетный счет поступило 22 692 рубля что сумма продажи с покупателем по счету 62 составила 25 350 рублей и расходы на экваринговую комиссию составили 2657 50 рублей 50 копеек. На этом все. Я вас благодарю за внимание. Надеюсь, что этот урок был интересным и полезным для вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых видео уроков. Ставьте лайки. Делитесь видео с друзьями. Всем пока!